Привет, солнышки! Совсем недавно мне поступило вот такое вот сообщение, какие же саблиминалы я слушаю. Я уже делала подобное видео, но прошло довольно много времени, и все немножечко в нашем комьюнити изменилось. Это было небольшим потрясением, кто знает, тот знает. Однако сейчас я расскажу, что слушаю я. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях, что слушаете вы. Я считаю, что саблюминал — это обалденный инструмент для того, чтобы вы могли начать что-то делать, потому как если аффирмации в этих сублюминалах прописаны правильно, то у вас появится энергия в сторону того, что вы хотите получить, независимо, что это. Если кто не знает, я просто обожала слушать Лину. В моем прошлом подобном видео было очень много саблиминалов от Лины, которая сейчас уже ушла из SAP комьюнити Однако, несмотря ни на что, я продолжаю слушать несколько ее саблиминалов, которые мне настолько понравились, что я не могу от них отказаться. Я слушаю саблиминалы от Лины на анатомически правильный прикус, ангельский череп, женственная фигура груши. Это три саблиминала, которые я не выкинула из своего плейлиста, Однажды проводился один эксперимент, в котором людям, которые поехали на отдых, дали саблиминалы, в которых были записаны аффирмации по типу «этот отпуск будет отвратительным для вас, вам он не понравится, вот все в таком духе». Но по результату, когда люди вернулись из своих отпусков, они сказали, что это был самый лучший отпуск в их жизни. Таким образом, просто помните, что основную часть ваших результатов играет ваше подсознание и ваши мысли. Саблиминалы созданы для того, чтобы помочь вам поверить в то, что вы справитесь. И я считаю, что это самое главное. Я я уверена, что у каждого из вас есть свое мнение, о котором я буду рада, если вы поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Помимо всего прочего, я слушаю со временала от «Magic with Ari». Мне очень нравится вот этот ее соблеминал. Он действительно мне до безумия помогает. Я вот уже просыпаюсь очень рано. Также я слушаю вот это видео на популярность. Оно мне очень нравится. Мне нравится музыкальное сопровождение. Мне нравятся результаты, которые сейчас происходят. Я верю, что это все благодаря соблиминалу, моему открытому подсознанию. Там, да? а в любом случае, все равно, что повлияло на мой канал сейчас. Я просто рада, что у меня есть вы, то, что вы появляетесь, вы приходите ко мне, это дает мне огромную энергию, поддержку, любовь и забор. Работу, это то, что, наверное, нужно каждому человеку, и я готова давать вам это в ответ, потому что я чувствую бесконечное количество радости и счастья, когда я начинаю снимать новые видео и читаю ваши комментарии, поэтому я вас очень сильно люблю и благодарю за это. В моем плейлисте есть еще соблеминалы, которые на английском языке, но я считаю, что для нашего подсознания просто нет границ. Слушайте, на любом языке саблиминал, все будет хорошо. Просто. Попытайтесь понять, что за аффирмации там находится. Прочитайте хотя бы бенефиты. Я слушаю саблиминалы по большей части только на мое тело, потому что есть моменты, которые я бы хотела изменить, но я не могу это сделать без какого-то вмешательства, хирургического, например. Ну, а еще, в последнюю очередь, хотела сказать о своих саблиминалах. Я только начинаю их делать и вкладываю, стараюсь вкладываться душой. И дело в том, что я знаю, какие там находятся аффирмации в моих саблиминалах, я знаю, какую формулу я использовала, поэтому это эффективно для меня. Скорее всего, я не буду создавать огромное количество саблиминалов, я просто создаю то, что важно для меня, что для меня актуально. И стараюсь подходить к каждому саблиминалу с большой ответственностью, потому что мне нужно выбрать те аффирмации, которые будут э, идеальны для моего подсознания. Поэтому, солнышки, если вам захочется, вы можете всегда создать себе саблиминал самостоятельно. Просто все будет зависеть от того, насколько вы поверите в этот саблиминал. Но я верю в вас. У вас обязательно все получится. Я, я просто в восторге от того, какие вы у меня потрясающие. Просто вот я получаю от вас миллион энергетических связей. Я просто в восторге. Спасибо вам за это огромное. Я просто вот меня разрывает от счастья. Ну, а на этом все. Я надеюсь, вам немного помогло это видео. Обычно я добавляю все проверенные мной сабы в специальный плейлист. Вы можете найти его тут. Ну, а на этом все. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы рядом. Я вас люблю, целую. И всем больших результатов от саблиминалов.